Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Чипс, и это новая серия Соленый Чипс. Да, ребят, меня не было долго. На это есть виски и причины. Я отдельно потом сделаю ролик по этому поводу. Ну, ребят, а давайте приступим к выполнению заданий. Поехали! Сейчас я вам покажу. Если вам понравился трейлер, ребят, поставьте лайк, напишите комментарий. Ребят, ну а если я увижу активность под э, видео в комментарии и увижу много лайков, то влог себе не составит долго ждать. Ну а мы переходим к заданиям. Я на отметке 20 метров. Девятку видим. Попадаю. Че, поехали? Первое задание заключается в том, чтобы пробить пенальти и попасть в перекладину таким образом, чтобы мяч отскочил от штанги вниз. Поехали! Чуть не убил девушку, но затоповал в перекладе. А. Перекладина. Был гол, но блин, но ну не так. Да, как я намучился а. Второе задание заключается в том Чтобы сделать ЭТВ и попасть в каркас Keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare Just there, cause the flames will burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I used to kiss your head when you cry Третье задание заключается в том, чтобы сделать проброс мяча через себя и завершить ударом поворотом. Смотрим. Не так сочно, как я хочу. У меня получается? Ну, ребята, если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий под этим видео. Может быть с заданием, может быть с наказанием, а может быть вообще просто приятный комментарий для меня. Ну, а с вами был Чипс, всем удачи, ребят, и всем пока.